Здравствуйте, вы смотрите программу Неделя спорта, очередной специальный выпуск, посвященный Кубку Конфедерации ФИФа, который проходит в нашей стране. В студии со мной, как обычно, Александр Дегтярев, основатель и автор проекта Фанка. Саша, тебе большой привет. Привет. Ну что ж, обсудим привет. сегодня групповой этап Кубка Конфедерации и, получается, дадим прогнозы на... Плей-офф. Итак, перед тем, как мы начнем, давайте посмотрим, какие получились у нас турнирные таблицы на групповом этапе. Первое место в группе А. сборная Португалии. Второе место сборная Мексики. У нее 7 очков. В Португалии тоже 7 очков, но тут играет разница мячей. На третьем месте сборная России. На четвертом – Новая Зеландия. В группе Б первое место занимает Германия. У нее 7 очков. На втором месте сборная Чили с 5 очками в активе. Третье место сборная Австралии. И на четвертом месте сборная Камеруна. Таким образом, в плей-офф у нас выходит Португалия и Чили. Они будут играть 28 июня в Казани. И на стадионе Фиш 29 июня будет играть сборная Мексики против сборной Германии. Ну что ж, вот такие расклады. Давай тогда по третьему туру. Итак, первый матч. Это... Сейчас я точно скажу, какой мы первый матч будем обозревать. Это давай мы обозревать будем Мексика россия ой Ой-ой-ой. Самого 2-1. Да? С да. самого тяжелого начнем. Это самый нелюбимый мной счет в футболе. Начнем с этого. Терпеть не могу, когда команда ведет 1-0 и потом проигрывает 2-1. Это, как по мне, немножко несправедливо. Ну, все закономерно, все как я говорил, я даже точный счет, по-моему, не ставил. Мне звонил друг, спрашивал, какой будет точный счет, я сказал: ставь на победу Мексика 2-1. Ну, пусть так <смех> <смех> Пиделись, нет? Нет. Я, я не прошу. <смех> по судейству в, этом матче, в, же, в, же, в же... Ну, по судейству. Первый момент с пенальти, может быть, да, стоило посмотреть видео повтор, а дальше уже каких-то особых моментов не возникало. Да, было удаление у Жиркова, но там, по-моему, все вполне закономерно. Надо отдать должное Юрию, он отлично играл в этом матче. Вот прям. Вернулся во времена до Челси, вот Евро 2008. И, к сожалению, схлопотал красную карточку. Ну, это показатель того, что он, он был очень настроен. Даже, я бы сказал, да. перенастроен на этот матч. Он был настроен. А вот Бухаров где гулял? Ну, может быть, это его уровень просто. Человек, который за, за время чемпионата в российской футбольной премьер-лиге не забивает и пяти мячей. О чем можно говорить на международной арене? Я абсолютно не понимаю, для чего он в сборной. Да, конечно, Смолову нужен второй форвард, стол, так называемый, который может брать верховые мечи, потому что Смолов мало выигрывает верховые единоборства. Но есть Канунников, который, по крайней мере, себя лучше проявил в этом, а, никакущем в этом сезоне Рубине, и Бухаров, который в более-менее а, хорошем Ростове никак себя абсолютно не зарекомендовал, как игрока сборной России. Для меня этот выбор абсолютно не очевиден. Хорошо, ты говоришь, то, что в пару Смолову нужен какой-то нападающий. Стоит ли брать а, ему в пару тех персонажей, которые выложили веселый пост в Инстаграме, вы сейчас его увидите, друзья, это Артем Дзюба и Александр Кокорин. Стоит ли кого-то из них брать? Потому что, ну, насчет Артема Дзюба можно сказать то, что его можно взять. Насчет Мис Москва 2016-2015, я не помню, вот Александр Кокорин, я абсолютно против того, чтобы он играл за сборную России. Невозможно вот так вот сказать «я за» или «я против». Все будет зависеть от того, какой сезон они покажут в ближайшем будущем. То есть у них будет сезон на то, чтобы доказать, что они достойны попадания в сборную. То же самое касается Шатова, то же самое касается Кутепова, Семенова, э, я не знаю, вратарей наших. Потому что я уверен, что еще раз к нам Габулов вызываться в сборную не будет. Но ну, я, по крайней мере, надеюсь на это. Надеюсь, ну, Габулов, что... по-моему, вызван, потому что Критсюк не мог. Может, Дело не в, в Крицуке, просто изначально... А, нет, не Крицук был. Крицук-то сломался гораздо раньше. Он еще сломался до а, товарищеских mm -hmm. игр. А, был Лунев, который а, прямо на тренировке, вот до вылета в сборную, получил повреждение и не смог поехать. Пришлось э, брать срочно Габулова четвертым в расширенный список. И в итоге из расширенного списка м, был извлечен почему-то Белинов, который провел ну, лучший сезон своей карьере, и Габулов, который в этом сезоне играл только полгода. До этого у него вообще не было игровой практики. Для меня это, новому уму непостижимо. Ну и натур... натурализированный Гильерми. Ну, Гильерми хорош. Я... Всегда был за, только за, за то, чтобы его натурализовали. Во-первых, Локомотив приобрел хорошего игрока с русским mm -hmm. паспортом. Ну и, во-вторых, у сборной появился отличный такой стабильный вратарь, как мне кажется. Mm -hmm. Хорошо, давай поговорим о голе, который забила сборная России. Как тебе вот этот идеальный ложный замах от Ерохина? <смех> да, да, да. Я вообще, когда смотрел первый тайм, я думал, что вот во втором тайме, если Черчесов не уберет Ерохина прямо сразу, это будет катастрофа. Потому что, ну, это напоминает истории из детства, когда ты играешь в футбольного менеджера, у тебя игрок корявит, потом не забивает а, явный момент привозит гол в свои ворота, и ты просто с психу убираешь его с поля. Ну, я не знаю, видимо, Черчесов решил с более холодной головой на это все смотреть. Ну, так или иначе, убрал, только на 70 минуте он его заменил на Он его заменил только потому, что получил красную карточку Жирков. Нам нужен был игрок на фланг обороны, и чем закончилась эта замена, вы сами все прекрасно помните, момент Смольникова, удар с линии вратарской. В духе Павла Погребника Ну что ж, Россия вылетела с турнира Теперь давайте перейдем к матчу Другому это Новая Зеландия Португалия Я на самом деле не ожидал, что португальцы Забьют так много Потому что Был момент, когда сборная Португалии Должна была оставаться играть десятером Когда, по-моему, Андрей с поля поднимал защитник Сборной Новой Зеландии он отмахнулся и на самом деле его с кулака так хорошенько ударил. Это чистейшее удаление, на мой взгляд. И то, что э, игрок новозеландской сборной не стал просить видео повтор, видимо, это ну, такой очень джентльменский поступок. Потому что он видит, что перед ним молодой, там сколько, 20-летний парень, я не знаю, сколько точно лет Андре Силве, решил, видимо, не просить у судей красной карточки. Ну, такой момент, который для меня в этой игре был знаковым. А вообще, по счету, если говорить, ну, все, наверное, справедливо. Португалия в единственном матче на групповом этапе шла в атаку и забивала. До этого во всех играх они, в принципе, старались играть вторым номером. Ну... Может быть, как бы отрезками. А здесь целиком они выдали матч с атакующей игрой. Мне, честно говоря, не очень э, нравится нынешняя сборная Португалии. Она мне нравилась, когда она проигрывала. И не потому, что я не люблю сборную Португалии. Просто тогда они показывали красивый футбол. Вот эти времена Фигу, Маниши. Это было круто. А сейчас это какой-то, ну, бердыевский футбол. Я не сторонник такого, на самом деле. Бердыевский футбол сборной Португалии? а почему бы и нет, это известный тренер во всем мире, его четки расходятся просто на запредельном уровне, да? Ну, может быть, это и футбол Мауриньо, квинтэссенция вот этого футбола, оборонительного, итальянского, хотя тренер, по-моему, их тоже португалец. Мне это не очень нравится, на самом деле. португальцы победили, португальцы молодцы, вышли в итоге с первого места, и им попалась сборная Чили. Будет интересно посмотреть на этот матч в Казани, как мне кажется. Ну, это да. Ну что ж, тогда с группой мы заканчиваем, переходим к более такой, можно сказать, интересной группе, потому что там все четыре команды имели возможность выйти. Первый матч, давай обсудим Германия-Камерун. Я смотрел оба этих матча, ну и предыдущие матчи тоже, конечно же, смотрел. Смотрел их на двух экранах, вот так вот метался между ними, было достаточно тяжело, но... Я видел, как классно играют а, атакующие игроки немецкой сборной, хотя они молоды, хотя они не сыграны. Мне понравилось, как играли немцы. Мне абсолютно не понравился эпизод с удалением а, камерунского защитника Когда судья. Сначала желтую, который посмотрел видео повтор, был красный. Потом игроки камерунской сборной сказали, «Эй, парень, ты дал красную не тому парню, иди смотри еще раз!» И он поменял свое решение и отдал красную карточку абсолютно другому футболисту африканской сборной. Ну, я не знаю, судейство даже с использованием видеоповторов оставляет желать лучшего, видимо. Значит, что-то еще нужно менять. Ну да, как вот многие журналисты говорили, то что когда видеоповтор только-только появился, то у нас здесь Казань казани первый. Первый в мире случай, когда вот он использовался на официальных матчах. Все прошло такого, хорошо. Такого высочайшего уровня. Да. Он использовался на юношеском чемпионате Европы. Ну вот. а Все прошло более-менее нормально. То есть э, ситуацию разрешили. Но потом с ним началась, начала твориться какая-то непонятная движуха. Можно так выразиться. Такое ощущение. Знаешь, вот, э, когда я смотрю все эти повторы, у меня очевидная складывается какая-то картинка. Например, э, с не пенальти во втором случае, когда падал Жирков в матче сборной России. Для меня было очевидно, что это не пенальти, я с первого повтора это понял. А, судья смотрел его <laughs> минуты три. Но были моменты, когда мое мнение судьи абсолютно расходилось. Это, например, первый матч, ну, вернее, матч в группе «Б». Австралия-Германия, когда э, австралийцы забили гол, и там была чистейшая игра рукой, и судья на видеоповторе этого не увидел почему-то, угу. и в итоге гол был засчитан. Ну, я не знаю. Видеоповтор такая штука, которая должна, как мне кажется, развиваться, и она ну, будет совершенствоваться со временем. Она ведь только начинает свою работу. Угу. Хорошо, но так у нас осталось немного времени, переходим к последнему матчу группового этапа. Это Чили-Австралия. По-моему, самый такой интересный матч получился, ну... на мой взгляд. Сборная Австралии нормально так покусала сборную был, Чили? Было, да. Было неплохо посмотреть на австралийцев. Я сидел за них, болел, потому что все мы любим интриги, если не играют наши. <сíck> <сíck> и я сидел, болел за Австралию. Я был рад тому, что они забили гол. Но было очевидно, что они не смогут сдержать атакующие порывы чилийцев. Что в итоге и произошло. И, в принципе, команды обе могли еще забить. У чилийцев, конечно, было больше шансов. Ну, я не знаю. По-моему... Это ничья ничего не, не предопределила, и в итоге чилийцы прошли, хоть и со второго места. Теперь единственное, что изменило вот это ничья вместо победы чилийцев, они будут играть с португальцами вместо мексиканцев. И я уж не знаю, что для них лучше, что для них проще. Mm -hmm. Хорошо, ну что ж, давай тогда быстренько дадим прогнозы. Итак, напоминаю, то, что Португалия-Чили будет играть между собой и Германия-Мексика. Давай. А К первому матчу, 28 июня, Казань-Арена, Португалия против Чили. Обе сборные, причем, здесь уже играли. Да, вот не знают. Обе команды здесь играли. У португальцев мало фанатов было на, на том матче. У чилийцев на своем матче было достаточно много их. Ну, я не знаю, за счет, наверное, поддержки а, своих болельщиков, за счет а, большого желания, которое я все-таки вижу от игроков сборной Чили, я думаю, они смогут э, сдержать и Роналду и компанию. Я надеюсь, что будет дополнительное время, может быть даже серия пенальти. Ну, не могу вот так вот сходу сказать, кто все-таки пройдет дальше. По коэффициентам 2-3 дают на сборную Португалии и 3-4 на сборную Чили. Ну, это да, это, наверное, очевидно, потому что чилийцам было тяжело против э, хорошей обороны австралийцев, например. И mm -hmm. против еще более организованных а, защитников португальской команды, думаю, будет еще сложнее. Но у португальцев, по-моему, пропускает следующий матч Пипе, основной центральный защитник. И достаточно проблематично будет а, эту проблему решить для тренера португальской команды. Я Хорошо, не знаю, тогда кто наверное, ничья. ничья. Ничья в основном время, и кто выходит? Пенальти Португалия. Хорошо. А кто и составит э, пару? Германия или Мексика? 29 июня стадион Фишт в Сочи. Я очень надеюсь, что Мексика, просто потому что они везут основной состав, они хотят победить на этом турнире. И они единственная команда на этом Кубке Конфедерации, которая уже его выигрывала. Немцы, ну, они потренировали молодежь. Хватит. Вот и все. Mm, Я то считаю, есть что... Сборная Мексику Мексики, да? да, Но по коэффициентам 3,9 на сборную Мексики. А на Германию? 2. Я все равно за Мексику. Тебе они просто честно понравились? Мне очень понравились мексиканские болельщики и мало того, я хочу увидеть в финале матч Португалия-Мексика. Это будет круто, если я увижу этот матч еще раз на этом же турнире. Ну, будет просто интересно на это посмотреть. Хорошо, ну что ж, а Саша свои пары выбрал, это получается то, что в финале у нас встречается Португалия и Мексика, и матч за третье место Чили, Германия. Ну что ж. Большое тебе спасибо, Саш. Друзья, пишите также в комментариях под этим выпуском, когда мы его выложим на YouTube, какие пары, на ваш взгляд, будут после двух полуфиналов. Ну, я надеюсь, что с тобой многие, кто согласятся, потому что, ну, ты тоже такой нормальный футбольный эксперт. До Карпина, конечно, далеко, который что-то насчет вот этих твиттеров и так далее. Ну, такое. Ну, такое, согласен. Ну, такое. Ну что ж, большое спасибо за внимание, друзья. Это был очередной выпуск специальной недели спорта, посвященной Кубку Конфедерации. В студии был я, Роман Полинсков, со мной Александр Дегтярев. Увидимся уже с вами 30 июня. После полуфиналов будем подводить итоги данной стадии и э, прогнозировать, прогнозировать финал. финал, что будет в финале. Большое спасибо за внимание. Всем пока-пока, еще увидимся.